Вы на канале nail studio в сегодняшнем видео у нас будет новый маникюр у нас будет маникюр френч разноцветный мы уже сделали опил, кутикулу обработали сейчас мы будем э, делать покрытие у нас значит будет основной это камуфлирующая база камуфлирующая база у нас будет фирма bhm ярко-розового цвета с небольшими блестками. Вот так вот оно смотрится. Вот такой вот оттенок ярко-розовый. Это у нас, значит, основной камуфлирующая база. Далее у нас будут разноцветные кончики. Вот такие вот у нас будут цветные ноготки. То есть у нас будет использоваться голубой цвет. Голубой это у нас также фирма BHM. 18 номер. Далее у нас будет использоваться розовый, ярко-розовый это у нас Клио, 66 номер. Дальше у нас будет использоваться э, оранжевый цвет. Оранжевый у нас ириск 23 номер. Далее желтый, ярко-желтый, такой неоновый. Это у нас также фирма BHM, 78 номер. И последнее, это у нас э, такой мятно-зеленый цвет, у нас будет э, фирма Ириск, 57 номер, вот такой вот. И сейчас мы начнем наносить покрытие, у нас будет сначала бондер праймер, далее мы будем наносить камуфлирующую базу. Ну вот мы уже э, нанесли камуфлирующую базу. Напомню, что база у нас была BHM, пятый номер, вот такая вот э, светло-розовая, с небольшими блестками, такой даже какой-то перламутровый оттеночек немножечко, вот так у нас получилось, такая красивая база. Сейчас мы будем делать цветное покрытие, то есть у нас будет френч на все ноготки. Ну вот мы нанесли покрытие френч цветной на 4 ноготка на каждой ручке сейчас у нас осталось по одному ноготку и это у нас будет зеленый цвет и риск 57 я вам покажу как у нас этот процесс происходит френч у нас широкий каждый ноготок мы по два слоя наносим я на подложку наношу чтобы потом прокрашивать тоненькой кисточкой и сейчас сначала закрашиваю полностью кончик в один слой Потом беру тонкую кисть и прорисовываю. У нас коротенькие усики прорисовываю тонкой кисточкой уже. Также прорисовываю по контуру кончиком лобка. чтобы у нас был аккуратный френч. Это у нас первый слой. Мы сейчас отправляем его сушить в лампу. Ну вот мы уже завершили наше покрытие у нас получился вот такой прекрасный цветной френч посмотрите вот у нас значит про все ноготки разные голубые розовые оранжевые желтые и такой зеленый мятный цвет вот так вот это выглядит Опил у нас был мягкий квадрат основной цвет у нас база камуфлирующая такая светло розовенькая с блесточками и вот Остальной цветной френч у нас вот так вот получилось. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!